На данный час вот такая у нас ебучая эвакуация, блядь, трехсотых, нахуй, машина, блядь, пизде, пацанчик, вот, наш, давай, пидорасы, блядь, эвакуация, блядь, ебучая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Thank you.